Славянское имя Людмила, заботливо, снисходительно, Слывет она людям милый, в общении обходительно, Свои возможности оценивает правильно, слегка лукаво И немножечко ревниво, ее желание нравится, как правило, Вредит ей чаще вместо позитива. Ей идеально подойдет Александр Он об опасности ее предупредит, гранат, Добавит нежности и страсти И обретет она земное счастье. Людмила, ты как белый ландыш, Светла, мила и хороша, И мягко на плечах ложится Твоя пшеничная коса. Твой голос словно шорох листьев, Твои глаза как солнцу луч, Твоя улыбка так прекрасна, Свети же всем сквозь сон мой туч. К тебе бегут все за советом Бегут и с болью, и с бедой Любовью, верою согретой Ты даришь всем ответ простой Живите с Богом и с молитвой Прощайте каждого любя И десять заповедей вечных Храните сердце для себя Так будь же ты благословенна Дитя и света и добра И пусть года твои земные Легко текут, не зная зла Людуся, Людочка, и Мила, и Люси. Все имена твои созвучные и прекрасны. Ты имя свое гордо пронеси, И будет жизнь твоя разнообразной. Не будет скуки, серости, тревог, Только солнце яркое сияет, Надежды светлый теплый огонек. Пусть жизнь твою все время освещает, И будет радость, счастье и любовь, И дружба верная, хорошая работа, Улыбок радостных, и множество цветов, и путешествия, и отдых, свобода.